Мы ну начинаем серию работ непосредственно по базовым аспектам программы «Иной контингент» в свете проекта обживания планеты Марс в соответствии с концепцией «Иной», ой, извините, инжем линза». Видите, на букву «И» у нас несколько направлений. И иногда, наверное, даже будет возникать допустимая путаница. Накладки называется. Итак, с вами координатор программы Иной Контингент Тона Болеви, и сегодня мы работаем по оси аэроформирования. Что мы будем сегодня с вами выполнять? <клес> Проведем обзор тех, информационно-методических инструментов, которыми уместно, полезно и на самом деле необходимо пользоваться для того, чтобы приносить пользу общему делу. Откуда пляшем? плешим мы с этой главной печки. Вот, соответственно, <соспосудов> страница пояснительные записки, общие пояснительные записки концепции NGEM линза. И, соответственно, на восьмой странице этого документа мы видим таблицу, где перечислены все семь цветов радуги, все аспекты жизнедеятельности, по программе, соответственно, линза. В первой строке красный цвет, да, вот его было логично было как в радуге так именно обозначить. Стоит у нас перечень функций, которые должны выполняться теми, значит, ответственными и <с webinars> <смех> уполномоченными на эту деятельность, значит, представительными, и что, по вашему счету, делегатами земли, да, по выстраиванию этого колоссального альянса двух цивилизаций. Ну ладно, давайте, значит, читаем вместе. Первое формирование включает в себя, в том числе, работы на а, около, Зем... около Марсовой орбите на базе общепланетарного транспортного средства ОТС два штриха. Это из себя включает работы направление геологического. Это, значит, воздухоподготовка, создание дыхательных смесей для всех этапов соответствующей операции транспортировки и жизни на поверхности, в том числе Марса. Это строительство тоннелей это формирование растительных грунтов. Да? Соответственно, это включает в себя и производство гумуса да, для значит, выращивания зеленой массы на новых территориях, обеспечение климата. Климат-контроль, сейсмические исследования, геофизические включаются сюда, магнитосферные. Здесь конечно многоточие мы ставим, то есть э, непосредственно э, профессионалы, компетентные участники программы будут расширять этот список, дополнять своими видимыми, отстаивать их необходимость развития, финансирования наполнение кадрами и так далее. Традиционный контроль сюда входит, поляризация, то есть регулярность и интенсивность солнечного освещения, это создание в том числе плавательных бассейнов, проведение астрофизических, астрономических наблюдений и тому подобное. Вот это вот многоточие, как я уже сказал, и есть одна из э, задач команды данной оси терраформирования. И м, надеюсь, что вы во взаимодействии э, друг с другом и с наблюдательным советом Линзы будете делать это с успехом. Так, значит, откуда мы берем текст этой пояснительной записки? Давайте так, значит, я сейчас сюда положу в наш чат ссылку на гугловский, значит, этот документ. Вот он у меня здесь. Соответственно, приготовлен вот в таком виде. Я его копирую и переношу его к нам сюда чат. Так, где у нас наш чат? Вот он, наш чат этой оси. И, соответственно, пишу за главными буквами так пишется так информационно методические ресурсы для работы осей вот так. И первая ссылка это текст, соответственно, у нас проект первого поселения на Марсе на одну тысячу жителей. Да, мы соответственно здесь это с вами отразили. Будем дополнять этот список, движемся. Соответственно, с вами дальше. Так. Что мы видим? Мы видим с вами... Ну, давайте еще раз видим, соответственно, топологию да, этой программы из Jamlindsa. Вот она. Сейчас я ее увеличу и еще бегала, прокомментирую, как мыслится стратегия на развитие логистического потока между Землей и Марсом благодаря идеям, технологиям, заложенным Бенжем-линзу. Итак, вот внизу у нас горизонт. Земля, наверху горизонт Марс. Между ними находится промежуточная соответственно опорная орбита Земли. Так, мышку надеюсь видно, поэтому маркер не буду отдельно брать. Так, теперь опорная орбита Марса, между которой которыми курсируют в режиме наши, соответственно, грузопассажирские транспортные средства, назовем условно их челноками, Starship в поставках компании SpaceX. И они, соответственно, эти рейсы, становятся возможными благодаря тому, что на Земле, в частности вокруг экватора, кольцом более 40 тысяч километров, создается, вот внимание слева внизу, разгонное кольцо общепланетарного транспортного э, комплекса э, значит, SpaceWay и э, Порядка 80% протяженности этого экваториального кольца приходится на э, океаны, прибрежные э, пришельфовые зоны, то есть по воде, и 20% этой трассы сухопутной. Охватывают они более э, так, 14 или 17 государств. Надо уже смотреть эту значит, раскладку и соответственно выстраивание этой гигантской планетарной системы становится возможным благодаря тому, что на первом уровне этого разгонного кольца функционирует система грузопассажирских перевозок с Кайвей, которая выполняет фактически роль трансконтинентального транспортного средства. То есть гражданские выполняет рутинные функции по значит, этой миграции там, пассажиров и не только туристов и, соответственно, грузоперевозкам. Собственно, об этой части работ вы должны должно быть детально уже знаете по хроникам событий в проекте Skyway. Сейчас уже все больше и больше сведений поступает, о, ну, оглашается о работах по уже следующему этапу этой стратегии Spaceway, поэтому я отдельно комментировать этого не буду. Итак, значит, на низкой опорной орбите Земли размещается космическо-индустриальное жерелье орбита по замыслу ее автора, соответственно, Анатолия Георгиевича Яницкого. И вот случайным ли образом, буквально сегодня, давайте смотрим, у нас Значит, Джон Безос, видите, провел пресс-конференцию в Вашингтоне. Джефф Безос, извините, основатель торговой площадки Амазон, и следуя тексту этой публикации, он представил, значит, на свою идею формирования космической станции по типу цилиндра Амила. Вот. И к корпусу этой горообразные базы, соответственно, крепится кольцо диаметром 8 километров, и внутри этого кольца могут жить люди. Ну, то есть уже из фантастики этих наших старобытных времен. XX века, человечество уже всерьез переходит к реализации таких, казалось бы, прежде фантастических идей, и мы, как участники программы НАКОНТ, соответственно, не скромничая, представляем и продвигаем программу инжем Линза, и это, собственно, дух времени. Это подчеркивает вообще уровень и технологической, и морально-этической, и в том числе психологической готовности вообще двигаться вот к этим горизонтам. Так, ну давайте тогда уж будем это выдерживать традицию. Я вложу и, соответственно, эту, да? Ссылочку на так. Значит, вот эту публикацию пусть у нас ничто не теряется. Более того, мы, значит, используем вот эту вот с вами шапочку. основатель amazon Ну вот буквально, видите, новость от 18 мая. Так. так, и обращаюсь ко всем участникам этих обсуждений, работ, всем тем, кто примкнет к нашей оси термоформирования. значит, вот также этот чат в меру своих находок пополнять своими данными. Так, что мы еще с вами видим мы видим что на марсе события также отзеркально дублируют те разработки те строительства которые ведутся начиная с 2020 года а у нас проект инжем линза описывает в том числе вот эту вот конструкционную монтажную фазу работ вплоть до 1947 года, ну, считайте, до середины века. И вот на Марсе формируется, создается собственная реплика орбитального транспортного комплекса ОТС-2-Х, который вот здесь. Обозначен условно таким образом. Видите, снизу, соответственно, это яникары, э, э, адаптированные к условиям э, Марса, то есть транспорт второго уровня и пассажирского и грузового назначения. Опять же, нельзя не упомянуть, что у Skyway есть уже колоссальный опыт. Адаптации этого транспортного решения для условий тропиков, да, для э, жестких пустынных условий, и мы эти работы выполняем сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, то есть, это вот на ферме э, у нас подвесным решением показаны Юникары. А сверху вот самое разгонное кольцо орбитального транспортного средства. И детали этих инженерных технологических решений, пожалуйста, находите в сети PDF-файл монографии ⁇ Струнный транспорт ⁇ в космосе и на Земле. Уже несколько редакций выдержаны, буквально вот недавно. Вышло новое редакционное издание, причем и на русском, и на английском языках есть тома. Так что поздравляю, земляне, у вас есть потрясающая возможность опереться на богатейшую теорию этого нового вида транспорта и не изобретая велосипед, максимально сосредоточиться на применении его в интересах формирование новой цивилизационной, по сути дела, реальности этого интерфейса под названием линза. Так, значит, ну, работы, соответственно, наших челноков, да, Starship, которые в данном случае программа, естественно, будет инжен линзы поддерживать, приветствовать, всячески стимулировать и быть заказчиком этих значит, такси, пассажирско-грузовых, да, вот, так эти, соответственно, наши ласточки, они могут совершать и прямую посадку на поверхность Марса, как это планирует сам Илон Маск. По эллиптической орбите, да, вот этот фрагмент здесь таким образом через пунктирную стрелку показан. Так и благодаря стыковке с ОТС, соответственно, и перегрузке значит на орбите без непосредственной необходимости посадки на поверхность Марса. Как вы понимаете, для Земли та же самая ситуация. То есть нет необходимости э, вот, э, прожигать озоновый слой, гробить эту атмосферу этими ракетными э, тягачами. А очень аккуратно на этой ответственной фазе э, подлета и взлета работы по перевалки этих миллионов тонн грузов и пассажиров как на опорную орбиту Земли, так и соответственно на опорную орбиту Марса выполняет вот эти вот левитирующие кольца ОТС. То есть по идеологии программы Space Way. Так, это будет у нас фактически постоянно присутствующие в сознании и как опорный образ схемы логистики. Так что движемся дальше. Что мы смотрим? Мы смотрим в том числе, что у нас в программе значит, иноконт, вернее в группе «Автономное планетное поселение» в Фейсбуке, есть в ленте, в том числе, ссылки на партнерские ресурсы. Ну, например, Mars Corporation, да? Вот давайте мы ее откроем и увидим, какими материалами фактически эта группа владеет. Так, кладу ее сюда же в наш чат. Да. Так, пойду в чат. Я адрес уж. Ладно, чтобы кликабельность соблюсти. Так и так. все ушло. Принимаем. Работаем. Так, ну давайте пройдемся, посмотрим, что нам коллеги. Измаш, стероформинг, в принципе, предлагают внимание, да? Так. Естественно, как же без видео, как же без монтажей, коллажей. да? Дидвайфоригна это марс. Так. Языковых проблем быть не должно, да? значит, вот вам э, участвовать можно, можно или не можно, можно в комментариях, соответственно, постить свои э, материалы допускается, можно создавать публикации. Хорошо, так, где мы видим, нравится 9160, подписано 9300, ну, то есть достаточно активно развивающаяся, развивающаяся группа. Ну, вот они указывают, что создана эта корпорация в 2012 году, да? так пока не очень понимаю, является ли это консорциумом, то есть некоммерческой не общественной структурой, э, ну, вольно определяющейся, либо это корпоративная какая-то структура. Ну, давайте, это уж мы немножко отложим. Уже на ваш обзор, на ваше усмотрение. Так, заглянули в группу Marster Reforming Corporation, желав им всяческих успехов. Так, давайте смотрим, что программа Иноконт да, применительно к работам по инжим линзе. Со своей стороны подготовила. Ну вот, много уже лет, точнее десятилетий, мы работаем на Вики-платформе, которая называется Виртуальная лаборатория. И вот я кладу ссылку на одну из рабочих тем, которая называется, соответственно, тераформирование. Ага. Вот надо еще немножко привыкнуть к этому интерфейсу зума, что поделаешь. Ну, капризный он по-своему. тормаживает к тому же. Тик-тик-тик-тик-тик-тик виртуальные лаборатории. Ну, мы пользуемся сокращенным понятием виртуап и роста. Это свободно редактированная база знаний. Здесь вы можете, необходимо на самом деле, вам зарегистрироваться, залогиниться. И здесь с точностью до запятой Точностью до секунды формируются и ведутся записи всех, соответственно, правок. Поэтому все участники исследований на одном уровне имеют доступ к самой необходимой конструктивной боевой, как я говорю, информации. И уклоняться, конечно, от этого было бы странно. Ну, небольшой, давайте проведем экскурс и по этому ресурсу, в частности, переформирование на базе виртуальной лаборатории. Так, ну, с этими правилами разметки гиперссылок Вики вы далека многие знакомы. Понятно, что живые, наполненные уже конкретным содержанием статьи, например, вот конструктивная экология, да, значит уже содержится здесь, достаточно только кликнуть и перейти к этой, соответственно, статье, поработать с ней, отредактировать, значит, подшлифовать, это, естественно, общая наша Знания, и нужно его очень бережно развивать. красным, естественно, видите, система подсказывает, что страница такой не существует. Ну, вам, как экспертам, как профессионалам, значит, знаком, лучше знать, нужно ли работать отдельно с этим термином климат, например, в формировании или же нужно вводить другой синоним, это все внутри должно решаться. Ну вот, работы, видите, по грунтам, комплексной разведки полезных ископаемых, значит, вот получение жизненно значимых ресурсов, как ресурс функция производства из Солнца, да, а вот смотрите, все они интересно обозначены, они прописаны, новое Солнце, да, вот. Теперь, значит, здесь ветер, как ресурсы, облака, ну понятно, да, применительно, в том числе к обстоятельствам Марса, какая это разница, по сравнению с тем, что мы подземляне сегодня считаем обычным. Так, давайте смотрим, значит, вот в этом облавлении у нас состав тех заданий, которые логично прорабатывать по данной оси. Ну, вот так вот. Техническое задание на формирование живой линзы обитания. Ага. Я вижу, что здесь ссылка стоит на древний ресурс. Ну, не скрою, что в свои годы, это уже почти десятые годы, да? В текущего столетия. Значит, что работа энтузиастов шли на платформе под названием Тиммер. Ну, давайте попробуем заглянуть. Может быть, она еще уцелела. Вот так. У меня был такой вот логин. Ага, видите, вот слева. Ну, уже хорошо. Тамара, поздравляю, у нас тимеровские записи сохранились. Так, и вот видите, да. И вот здесь мы э, обращаемся, как говорится, к истории. Вот у нас, видите, довольно-таки детально. вот даты, смотрите, последних правок. Девятый год, одиннадцатый, десятый, естественно. Да? Так что, пожалуйста, вот... Спасибо создателям Тиммера, что они не обрушили этот ресурс, и мы можем в том числе опереться на эти наработки. Так, что? Ну давайте уж... Так, нет, не буду Тиммер отдельно э, сейчас давать. А вот э, живая бенза образа э, обитания. Ну, Понятно. В те годы это была метафора, да, в те нулевые, ой, десятые годы. А сегодня понятие линзы у нас уже наполнено в связи с Марсом, совершенно конкретным содержанием, значением вот этого общего рынка, да, через который осуществляется экспорт импортная операция между двумя цивилизациями. Как вы э, понимаете теперь, Значит, в этой линзе размещается, и, соответственно, блокчейновая серверная вся инфраструктура, вот. и в том объеме, насколько необходимо создание там того же самого микроклимата, да, вот терроформирование в широком смысле, это все необходимо решать, в том числе, коллеги, вам сообща. То есть внутри оси призываем выстроить, ну как говорится, систему делегирования полномочий, понимаете, И, соответственно распределение ролей. Никто за вас лучше этого не сделает. Так что все зависит только лишь от вашей сноровки, решимости раскрепощенности и так далее. Так, вы уже, да, в том числе видите ссылку на этот тимер. Отлично, движемся дальше. Куда мы сейчас с вами заходим? Так, ну да, блок тех заданий, соответственно, здесь выделяем отдельную главу. Так, в этом вы разберетесь. Теперь смотрим у нас есть ну стандартные соответственно по макею вот есть соответствующие ссылки до да, библиографические на пригодность по жизни и соответственно обитанию флоры и фауны здесь и по температурам и по давлению и по чему еще значит так, ну да, в данном случае именно температурно барический режим. Основные параметры среди обитания массообмена человека. Вот они, да, это естественно для человека земного, землянского. Так, это у нас ссылки в том числе на, кстати, внутренний ресурс, тоже в виртуальной лаборатории эти данные просто перекопированы. Так, значит, вот мы о создании этого нового солнца, солнечного освещения говорили, да, термоядерное солнце, физически, возможно, утверждают эксперты, значит, создание дождя и снегопада, что еще мы здесь видим, и есть общее указание по терраформингу, выбрать, он говорит, Дверь закрыта, пожалуйста, что там ну, скажи. Значит, выбрать про форму задания. Ага, это порядок работ. Вот, фактически некая уже рекомендация по шагам, как действовать дальше внутри команды. То есть выбираете про форму задания, да, на стадии проект с разделом основных проектных решений. Далее на втором этапе составляются анализируется анализируются базовые проблемы. Так, то есть здесь же уточняются необходимые и достаточно исходные данные к проектированию. Так, не э, странно, что здесь ссылка идет на геофизическую обстановку. Дело в том, что эта борода еще тянется из тех же самых десятых годов, когда первыми застрельными работами велись у нас по прототипу автономного планетного поселения на больших глубинах. Видите, глубины от 15 до плюс-минус двух километров. То есть это тот самый легендарный проект Гичвок. Если Гичвок читать зеркально, то получается ковчег. Как вы понимаете. Так. Значит здесь же проблемы рассматриваются уже и проектно-монтажного развертывания жилой линзы, здесь же устойчивость самой линзы как предмет для управления, теплообмен и соответственно диверсионная стойкость да, этого объекта с точки зрения полирование различных угроз и чрезвычайных ситуаций вот. ну в общем вот это ваше соответственно рабочее поле это и не просто вот читальня изба читальня это на самом деле кульман это место где должно развиваться содержание соответственно Общее рабочее поле. Что уж тут еще раз объяснять, повторять. Так, это с точки зрения информации. Давайте еще раз уж ведем этот обзор. Безоса мы затронули. Общий текст линзы раскрыли. Так. Ну, допустим, так. Ну, давайте посмотрим. А, вот по общей организации нашей базы знаний суда на самом деле разговор то я веду надеюсь с нашими ветеранами соответственно и наконта то есть вы знаете какие есть у нас по крайней мере приемы да проектного прогнозирования, какие инструментарии. Ну, в их числе, естественно, это проектный театр. Проектный театр, который разворачивается на основе так называемого Альянс Кульмана. Ну-ка давайте заглянем вот в одну из партий такого Альянс Кульмана. Да? Сейчас пока открывается. Соответственно у нас ресурс. Немножко выдохните, подумайте какие вопросы нужно согласовать на этом этапе. Так, ресурсов, машинки достает, начинает призмащать, и мы, давайте в какую партию заглянем. Вы вот а, подаете в Марс Лензу заглянем. Альянс Коммани, это на 50-й год, раз уж так. пошла игра, заглянем, какую пристрелку мы делали по этой стратегии. Это, коллеги, значит, внимательно понимайте, что это уже рекомендация настоятельная. Работать не умозрительно, не сочинять решения, а вычислять через очень детальный, подобострастный анализ проблемных ситуаций. Значит, надо учиться проблематизировать. Делать это, естественно, невозможно в одиночку. Поэтому вот этот инструмент под названием Альянс Кульман, он, собственно, и предназначен для выстраивания этих поисковых коммуникаций между членами команды. Обращаю внимание, не только уже утвержденными членами команды, допустим, это семейные экипажи, да, но и кандидатами в члены этого значит, проектного коллектива. Поэтому, по сути дела, мы постоянно ведем поиск, Кастинг. Мы постоянно в конкурсном режиме отсматриваем и формируем наш этот кадровый резерв. И вот, пожалуйста, значит, стартовая страница, как и водится в любом, ну, скажем, игровом процессе, расстановка фигур. Да? Значит, вот она страница, акторы где указывается, в каком оперативном пространстве наши значит, игроки договариваются, разворачивают свои исследования, прогнозные исследования. То есть в данном случае, видите, связка уже была выбрана Марс, линза и Земля. То есть в контексте уже проекта Инжемлинга. И у горизонт прогноза установлен на 2050 год. Так, значит, действующие лица, роли у нас тут были. Значит, это представитель, соответственно, одного из узлов этой э, наземной сети, э, прототип автономных планетных поселений, в частности, Ассоль. АПП, это с локацией на Южном Урале, Так гармонист, вот гармонист это и есть та самая очень важная, сложная, на, в частности, в текущем этапе персона, фигура, персонаж, который, собственно, выступает как акционер, соучредитель этой линзы, да? Видите, здесь читается, семья из числа учредителей акционеров Линзы. Вот она в данном случае, в игровом условном пространстве, считается живущей в Москве. Видите, еще в 20-х годах применили свой опыт сетевого маркетинга для развития многоуровневого маркетинга под линзу. То есть вот линза возникла благодаря в том числе стараниям этой семьи этого персонажа. И заработанные средства они реинвестируют э, в Лем токены, входят в состав э, Попечительского совета. Очень хорошо. Вот сейчас мы как раз готовим положение о Попечительском совете и договор. Это все наброски уже в нужны нам для этой конкретизации. Так, и вот, соответственно, видите, третий персонаж внутри этой триады выступает уже от лица обитателей Марса. То есть, видите, здесь некая легенда. Справа да, расписан семейный экипаж из четырех человек, который обитает с 1947 -го года на равнении Лизии на Марсе, раньше эта семья жила и работала в одном из поселений э, прототипов э, в Приморье, там же у них родились двойняшки, собственно вот с этими двойняшками они к 50 году уже переселились на Марс. Вот собственно такая игровая условная стартовая комбинация закладывается для того, чтобы начинать с ними работать, но, соответственно, это упреждение. Так, то есть играют в году девятнадцатом мыслят себя в году 50. -м. Соответственно, здесь они заполняют свои проектные визитки, то есть, э, извините, подробности это к методистам, как это все делается. как в эту проектную игру, но кратко поясню, что у каждого из персонажей, то есть исполнителей твоей роли, есть возможность описать, как он хочет видеть себя и в том числе своих э коллег, вот по, в том числе этой триаде, в 50-м году, с точки зрения его значит, э потребностей, да, вот они, пирамиды массовых хорошо узнаются, да, здесь пять уровней. И, соответственно, по пяти уровням навыков, компетенций, технологий, опытов. Вот они также по пяти аспектам расписаны. И вот эти вот исходные данные, они, соответственно, положатся в основу начала поисковой коммуникации. Ну, вот, смотрите, э, курсор... Поснулся уже раздела, касающегося, значит, возможных ролей, ролей наших героев. Да, да, да, вот та самая наша радуга, да, назвем радуга. Кстати, вот цвета здесь развернуты не от красного, а от фиолетового. Ну ладно, это мы уже должны чисто так дизайнерски определиться вообще, где у нас начало радуги. Так, и вот, соответственно, смотрите, если э, вы как э, ну, апологеты, давайте пока такой термин используем, выступаете терраформированием, да, и э, понимаете, что нужно проверить самые разные комбинации с разными личными соседскими осями, то вот смотрите, в каком количестве вот она, ваш индекс э, А альфа, да, А, вот он, индекс А. Вот в каких он здесь у нас в сочетаниях появляется. Достаточно для того, чтобы покорпеть и вбрызться вообще во всю эту а, непростую ну, купель вот таких вот драматизмов взаимоотношений. Ну, в целом, вообще, если перебрать все возможные комбинации впечатаний, то их, видите, система насчитывает 35. 35 это, по сути дела, уникальных партий проектно-игровых, значит, с неповторяющимся сочетанием действующих лиц, но поскольку мы работаем с кромешной неопределенностью и, естественно, ни Марс, ни год 2050 нам еще не ведомы, то, естественно, чем больше мы таких. Значит, дублирующих этих опытов игр проведем, то есть кратность, ну там, не знаю, три, каждую партию э, диверсифицировать, проверить с участием новых других исполнителей. Значит, то есть одну и ту же сцену, и тот же условный спектакль сыграть э, другими да, актерами. И естественно, совершенно новые звучания, новые оттенки, новое понимание открываются. Так что вот, пожалуйста, здесь немеренное поле для фантазии, для творчества и вот этой крупулезной работы. Да, это в том числе к чему? Потому что э, вот... При заполнении этих проектных визиток вы видите, что гиперссылками указаны в том числе и темы, статьи виртуальной лаборатории, которые более детально, естественно, раскрывают, делают внятным те термины, которые наши исполнители отразили в своих проектных визитках. Видите, даже старусиное хозяйства, например имеет место внутри этого значит, описания. Так, вот домашний театр, да, так, контрацепция у нас тоже в виртуальной лаборатории, хотя понятно, что гигантское количество ресурсов, типа, там, Википедия, ну да, Википедии и так далее. Все это есть. Мужсоход на водороде. Вот. Обратите внимание, даже вот такие вот интересные потребности семечек погрызли, да, вот надо было пояснить, с какой-то стати вдруг обитателей обитатели, значит, семью, проживающие на Марсе, вдруг вот такая землянская страсть одолела. Тоже надо доверительно, внимательно, с уважением относиться к подобным потребностям аустрофобия, видите, гомеопатии, вышивальные заботы, Вон, дышать дымом костра. Смотрите, насколько все очень понятно человечески, и все это должно быть понято и обеспечено, на самом деле, вообще вот братом нашим терраформирующим. Да? То есть, очень не протокольно, пожалуйста, это понимание вашей роли, насколько она серьезно важна для обретения чувства, извините, новой Родины. И это, пожалуйста, надо всегда знать, помнить и уважать, и обслуживать такую потребность. Ну, собственно, вот, давайте будем считать, что для первого приближения такого обзора ресурсов, которыми вы теперь можете распоряжаться и работать, не отвлекая и других, и самим не, не часть между, значит, какими-то неопределенностями работы, непочатый край, значит, мы всегда рядом правление, соответственно, энзымлинзы и, соответственно, иноконта. Напоминаю, что вам необходимо выбрать из своего числа делегата для делегата пока одного для участия значит, в этой межосевой понерке, которая у нас проходит по субботам в двадцать часов московского времени и э, завтра у нас вторник соответственно включается ось социокультуры сфера а, ну переток и там участие одновременно в разных осях не исключается наверное в принципе на первых порах это э, неизбежно желание людей заглянуть в разные да, вот эти секции. Но рано или поздно должно произойти самоопределение, позиционирование, потому что э, дергаться и быть и швецом, и жнецом, и дудей, и грецом, мягко говоря, пользы большой не приносит. То есть нам, конечно, не нужны кондовые специалисты да, в этой стандартной землянской терминологии. Нужны профессионалы. Но, естественно, зона ответственности, вот этой полномочий, в том числе, определяется вашей степенью погруженности и, соответственно, самоотдачи на конкретном направлении. Ну, это как, извините, фронт, да, вот на поле боевых действий. Поэтому желаем успеха и, соответственно... Подключайте сюда недостающих людей, делитесь этой информацией, помогайте значит, вот, вписываться в этот новый для всех нас режим и э, работы и жизни. Так что до новых встреч. С вами был Тана Болеви. Всего доброго.